Церковь не может быть русской, украинской, католической, протестантской. А вот религиозные организации так называться могут и так должны называться. Только без добавления слова церковь. Но в качестве компромисса можно добавлять к их наименованиям религиозных организаций пояснительные слова такие, например, как формальная церковь, потенциальная церковь, будущая церковь и так далее. Ничего страшного, что религиозных организаций много, пусть праведно трудятся каждая на своей ниве, но при этом верят терпимо, толерантно относясь друг к другу, и тогда это будет прикладным, практическим христианством, а не теоретическим и абстрактным. Церковь Христа всегда истина, но не все таковые религиозные христианские организации, пытающиеся получить монополию на истину и Бога, страдающие самолюбованием, нарциссизмом, мракобесием и эгоцентризмом. Почему Бог получил, попустил возникновение массы религиозных христианских организаций, видимо, потому, чтобы забросить большой невод для уловления душ человеческих. Каждая религиозная организация должна стать крепкой ячейкой такого божественного невода сети, а если не станет, то будут дыры или бездуховные капканы, в которые человеческие души могут попасть. Вероучение одной религиозной организации не должно подвергаться со стороны другой религиозной организации нападкам, если это вероучение основано на гуманизме. Нужно оппонента увещевать, а не убивать. А если весь арсенал убеждений исчерпан, то оставить оппонента в покое. Если же религиозная организация окажется деструктивной сектой, то пусть ею занимаются правоохранительные органы, коим можно помочь сбором доказательной базы. Множество вероучений возникло из-за того, что учение Мессии представляет собой океан мудрости, поэтому требуется масса исследователей, выбравших для себя посильный для понимания фрагмент учения. Например, баптисты исследуют крещение водой, пятидесятники – и крещение духом, Адвентисты, второе пришествие, православные католики, совершенство обряда и поклонения и так далее. Это предельно краткое тезисное описание направления их исследований. Один исследователь с этим бы не справился. Поэтому от каждого направления нужно обогащать себя добытым знанием но ни в коем случае не принуждать разные вероучения к объединению. Человек сам добровольно может объединить в себе достижения разных вероучений, но при этом организационно не объединяя представителей са самих вероучений на физическом, материальном плане, ибо они уже и так объединены духовно в невидимой церкви. Если упорствовать в объединении разных религиозных христианских организаций в одну, то это все равно, что и из многих людей сделать одного Франкенштейна. Полезно походить по разным религиозным организациям, даже не христианского толка, так как это помогает выработать толерантность и веротерпимость. Другими словами, это поможет приобрести качество Христа – а потом выбрать для себя какое-то понравившееся вероучение. Ибо так легче продвигаться духовным путем, хотя иногда и поменять конфессию или конкретное собрание нужно, не считая это грехом или отступничеством. Ведь Конституция любой страны гарантирует своим гражданам свободу совести. Может ли при этом светская праведность произойти христианскую? христиане должны быть еще лучше, то есть не лишать человека свободы выбора, которая является гарантией от самого Бога. Причиной разнообразия вероучений также является то, что люди не равны по социальному статусу, талантам и способностям. Поэтому Бог, видимо, предусмотрел каждому отдельному человеку свою ячейку, нишу в зависимости от склонностей, сил и возможностей, кто-то младенец во Христе и пьет молочко, а кто-то ест твердую пищу. Все вероучения нужны, все вероучения важны.